на Первом. Здравствуйте. В студии Валерия Кораблёва в новом Мы вместе. Россия отмечает День народного единства. Большой праздник многонациональной страны. Парадный строй, иллюминация, кулинарный фестиваль, угощение на любой вкус. 40 с лишним тысяч подтвержденных диагнозов и максимум по количеству летальных исходов. Свежая статистика по коронавирусу от оперативного штаба. На что идут регионы, где обстановка особо сложная. Два золота, два серебра, бронза плюс рекорд. Новые победы наших спортсменов на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. Преград нет, тяжелые заболевания и инвалидность не помеха для тех, кто хочет летать. Потрясающе, просто не передать словами. Прыжки с парашютом с опытными инструкторами, которые прошли спецподготовку. Проект «Расправь крылья» помогает забыть о земных проблемах. Очень теплая ночь и такой же день. Так в этих числах ноября бывает крайне редко. После сверхтемпературы небывалого тумана эта неделя в столичном регионе продолжает бить погодные рекорды. В России сегодня день народного единства. Отмечаем праздник в 17-й раз. Он появился в памяти об исторических событиях, которые положили конец смутному времени. 4 ноября в 1612 году народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Стартовали торжества на Дальнем Востоке, в парадном строю, моряки Тихоокеанского флота, нарядно украшенные корветы. На кораблях подняли флаги «Государственный» и «Андреевский». Наша страна большая, национальностей много, но и сегодня отличная возможность познакомиться с разными традициями и обычаями. Запустили масштабный проект – фестиваль кухни народов России, чтобы делиться необычными рецептами. Но ну а в Петербурге провели еще и тематическое чаепитие. В этом году праздник с поправкой на пандемию, так что каждый регион сам определяет формат мероприятий. Большая часть проходит в режиме онлайн. Ну теперь новые данные по коронавирусу в России. Их около часа назад опубликовал оперативный штаб. За сутки 40 217 новых случаев. Летальных исходов 1195. Так много еще не было за всю пандемию. Преодолели ковид и выписались почти 32 тысячи человек. В регионах, где ситуация остается очень сложной, вынуждены усиливать защитные меры. В некоторых решили продлить период нерабочих дней. В Москве и Подмосковье, напомню, это не понадобилось. Ситуация стабилизировалась. В Свердловской области ученики с 5 по 11 класс после каникул начнут заниматься в дистанционном режиме на Ставрополье. Учиться онлайн с понедельника будут все школьники, а также студенты вузов и колледжей. В поликлиниках на помощь врачам, у которых аврал, пришли медики из санаториев. Ну, а на Тульскую область прибыли военные врачи. Они уже работают в красных зонах. Впрочем, помощь оказывают все, кто может, и предприниматели, и волонтеры. Доставляют врачам еду, возят их на вызовы, поддерживают пожилых людей, приносят продукты, лекарства. Сергей Пономарев о тех, кто не остался в стороне. Температуру 200 градусов, и приблизительно 20 минут они будут готовы, можно доставать, упаковывать и вести уже. Очередная партия пирожков и булочек из этих печей отправится не на прилавок. Расфасованную выпечку уже через час доставляют медикам первой клинической больницы Саратова. Сейчас это один из главных ковидных госпиталей города. Спасибо большое за то, что вы делаете. Огромный труд. Все вместе, я думаю, на За справимся, все будет хорошо. Еще раз спасибо и низкий поклон. Конечно, для нас важно всегда и очень приятно нам именно такое плечо, такая поддержка. Очень, очень трудную минуту и очень приятно. Поддержать врачей в период пандемии решили многие саратовские предприниматели. Кто чем может? Вот и владелец сети, Бекарин Илья Левин, не остался в стороне. и существует такой фактор, как психологическое выгорание. Люди устают реально, да. Хочется их порадовать, дать им немножко положительных эмоций, свою, так сказать, дозу эндорфинов в крови, чтобы можно было хотя бы на полчаса в обеденный перерыв, отвлечься. Помощь сейчас нужна и в поликлиниках, где на каждого медика в сутки порой приходится по три десятка вызовов на дом. Обойти всех нереально, поэтому в Калининграде фельдшеров и врачей решили подвозить автоволонтеры. Достаточно машины и немного свободного времени. Что делать, расскажут в специальном чате. Вся сутка необходимой помощи по области пишут, вот, нужна помощь волонтеров завтра, такое-то время, по такому-то району. Чат создали в Калининградском добровольческом центре. Волонтеры. Сотрудники отмечают, что в пик пандемии неравнодушных горожан становится больше. В число волонтеров входят люди самого разного возраста, начиная от школьников и заканчивая работающими людьми. Независимо от места работы, от дохода, от достатка, от места учебы. Люди выражают свою готовность помогать, подключились и участвуют в оказании этой помощи. Не обязательно в волонтерском движении, чтобы помогать, нужно просто оглядеться вокруг. Поддержка сейчас нужна и одиноким инвалидам, и пенсионерам. Так Вера Кузина из Нара познакомилась познакомила со своей теской Верой Мисниковой. Здравствуйте, ну вы сегодня Принести лекарства и продукты для тех, кто по состоянию здоровья не может выйти на улицу, уже большое дело. Но самое главное, это, конечно же, общение. Давление бывает, все. А Придут, поговорим, посмеемся. И совсем настроение поднимается. Сейчас Вера помогает трем бабушкам. Говорит, чтобы уделить всем внимание, времени много не надо. Тем более, что живут по соседству. И мне, наверное, это нужно. Быть тоже кому-то нужной. И понимать, что ты нужен человеку, и твое внимание ему важно. Она убедила своих подопечных сделать прививку от коронавируса. Все перенесли ее легко и без осложнений. Теперь Вера за них спокойно. Сергей Пономарев, Артем Тихонов, Юрий Шатохин, Андрей Брокос и Сергей Суворов. Первый канал. Между тем в мире ковидная обстановка тоже остается сложной. В Румынии переполнены палаты в отделениях интенсивной терапии. А число пациентов в тяжелом состоянии стремительно растет. Тех, кому не хватило коек, лечат прямо в машинах, на которых их привозят родственники. Там же их, если надо, подключают к кислороду, баллоны вносят на парковку. В Болгарии приостановили оказание плановой медицинской помощи, включая операции. Президент Грузии предлагает сделать лечение для невакцинированных платным. Но ну, а власти Новой Зеландии решились на весьма нестандартный шаг. Обратились к главарям местных банд, чтобы тем авторитетно призвали всех прививаться. В итоге получился вот такой ролик. Я член группы Черная Сила. Отец, дядя и брат. Мы прививаемся ради наших детей и внуков. И вы Внесите свой вклад. Я представляю банду «Королевская кобра». Я хочу донести свое сообщение всем. Вакцинируйтесь ради безопасности нашего общества. Пентагон не нашел никаких нарушений при планировании авиаудара по Кабулу, из-за которого погибли мирные жители. Представитель Минобороны США заявил, что бомбардировка проводилась по правилам ведения войны. Американцы атаковали жилой район Кабула в конце августа после теракта в аэропорту афганской столицы. При авиаударе был уничтожен автомобиль, в котором, как считалось, перевозили взрывчатку. Ну а также разрушен жилой дом. Погибли 10 человек. Среди них много детей. Те, кто участвовал в операции, в тот момент были уверены, что взяли на прицел объект, представляющий неминуемую угрозу силам США. Это была белая корола, водитель, пассажир и то, что они перевозили. Такая оценка основывалась на разведданных и слежке за этим автомобилем в течение 8 часов. К сожалению, интерпретация этих сведений была неточной. На самом деле объект не представлял никакой опасности. В Пентагоне отказываются считать действия военных халатностью. Призывают использовать другие выражения. Неточность при нанесении удара и ошибочные донесения разведки. В ведомстве усомнились, что кто-либо понесет ответственность. Новая победа наших спортсменов на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. А Он проходит в Казани. У нас еще два золота. Первое место завоевал призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников. Он отличился на дистанции 50 метров на спине, установив рекорд турниров Старого Света. Награда высшей пробы и у россиянки Анастасии Кирпичниковой. Ей не было равных в заплыве на 800 метров в вольном стиле. Но ну еще новые медали. Серебро завоевала Евгения Чекунова, бронза у Марии Каменевой. Кроме того, наша команда стала второй в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Сейчас россияне занимают первое место в медальном зачете. Чемпионат Европы завершится 7 ноября. Исполнить мечту тех, кому в жизни приходится нелегко, научить их летать, дать почувствовать, что преград нет. Это возможно благодаря проекту «Расправь крылья». Его помог реализовать фонд президентских грантов. У детей и молодых людей с инвалидностью есть возможность прыгнуть с парашютом. И для них это очень важно. Ведь там, в небе, они хоть на время забывают обо всех трудностях, с которыми приходится сталкиваться на земле. Сегодня ты будешь прыгать вот так же, как этот мальчик, как настоящий десантник. Ты доволен? Почему не боишься? Я же храмный, я сильный. У Ильи Галина ДЦП. Мальчик много времени проводит дома, и в его повседневной жизни не так много ярких эмоций. Общество инвалидов предложило прыжок, мы согласились. Мы видели, как папа прыгает. Было у него масса впечатлений, он тоже хотел. Боялась, переживала, ну все-таки решилась. Ну, я думаю, что ребенок не пожалеет. Илья – один из 150 участников уникального для Дальнего Востока проекта «Расправь крылья». Дети и молодые люди с инвалидностью получили возможность прыгнуть с парашютом. Все в тандеме с инструкторами, которые прошли специальную подготовку и имеют допуск к таким полетам. Когда человек попадает на коляску, столько сложностей, трудностей, скабливается. Хочется как-то всю энергию выплеснуть, что-то экстремальное испытать. Строгое соблюдение правил безопасности. Всех предварительно осматривает врач. Перед прыжком – сбор парашюта, проверка снаряжения и подробный инструктаж. С каждым индивидуально. Мы же будем падать со скоростью порядка 150-180 км в час. И чтобы не слетели очки ни одни, сейчас мы их затянем. Из-за пандемии участников разбивают на небольшие группы – у каждого свое полетное время. Солнечная погода, ясное небо и легкий ветер. Для прыжков с парашютом никаких препятствий. Высота, которую наберет этот самолет, 3000 метров. Оттуда и дадут команду на старт. Контрольная проверка всех деталей. Инструкторы еще раз проговаривают, как вести себя во время полета. И советуют перед прыжком глубоко дышать, чтобы избавиться от волнения. И вот шаг в бездну секунды свободного падения. А дальше несколько минут полета под куполом парашюта и плавное приземление. Момент, когда уже никаких мыслей о земных проблемах. Эйфория. Потрясающе. Просто не передать словами. Это ж такие эмоции. Я не знаю. Ой, аж голова кружится. Было ли ощущение, что, ну, вот не, все, не решитесь, наверное, в какой-то момент? Не может. было. Я храбрый. Было ощущение, что хочется такой момент, чтобы он как будто бы не заканчивался Летим, летим, круто, невесомость И когда парашют раскрывается, ты должен слушаться инструкторы. Я пока не понимаю, но я хочу еще Значит понравилось? Да, очень Сначала было страшно и непонятно, потом я привыкла Реализовать проект помог фонд президентских грантов. Для тех, кому по состоянию здоровья прыжки с парашютом противопоказаны, предлагают другие варианты. Полет на воздушном шаре, мотопараплане или мастер-классы по авиамоделированию. Цель наша да, звучала как э, профилактика социальной изоляции. Мы понимаем, что те дети, те молодые люди, которые с особенностями развития, ну нет возможности. Во-первых, финансовые нет возможности. Во-вторых, они замкнуты в пространстве дома, да какого-то учреждения. Захотелось просто дать возможность попробовать. Люди, когда они предлявают себя, это всегда наводит на размышления, что ты можешь еще больше и хочешь еще двигаться дальше и дальше. То есть как бы это очень позитивно, особенно когда ты приземляешься и видишь на лице радость и эмоции вот это то, что он это сделал. То есть как бы просто не Они приземляются совершенно другими людьми. Организаторы намерены расширять проект и в следующем году привлечь еще больше участников, чтобы люди, преодолевающие столько трудностей в повседневной жизни, смогли хотя бы на короткий миг оставить заботы и расправить крылья. <клышленный фон> Огонь! Просто вообще, я не знаю! Наталья Сидорова. Первый канал. Приморский край. И возвращаемся к первой теме. В России День народного единства. Он неразрывно связан еще и с церковным праздником Казанской иконы Божьей Матери. Именно с этим образом Богородицы шли участники ополчения Минина и Пожарского. Торжественные службы сегодня в разных городах. В столице, в храме Христа Спасителя, божественную литургию возглавил патриарх Кирилл. Икона Казанской Божьей Матери одна из самых почитаемых. Перед ней молились, прежде чем отправиться на битву, защищая Отечество. Ну и погода в столичном регионе сегодня тоже праздничная. Температура поднимется до 11 градусов, что значительно превышает норму. Осадков не обещают. Это 4 ноября может оказаться одним из самых теплых в истории наблюдений, Но прошедшая ночь уже стала второй по теплу с 1948 года, уступив только показаниям годичной давности. Но завтра вообще прогнозируют чуть ли не плюс 13. Чуть ниже в выходные, уже со вторником, почувствуем приближение зимы. Похолодает до нуля, пойдет мокрый снег с дождем. На этом все. Я с вами прощаюсь. А прямо сейчас на Первом канале продолжение документального фильма «Земля».